Друзья, всем привет! У нас объявляется набор на спецтренинг по обучению в компании TLC в Яремче с 9 по 16 июня 2021 года. И я хочу рассказать, что такое спецтренинг, что вы можете получить от этого спецтренинга. Он будет проходить в городе Яремче, Ивано-Франковской области. Это Украина. Как я сказал, с 9 по 16 июня. Это 7 дней, 7 ночей. В сумму, в стоимость входит питание. трехразовая, 7 ночей. Обучение. Конференц-зал. Призы, подарки. Будет экскурсия в Карпаты, в Буковель. Что это будет? Что вы получите от этого спецтренинга? Это выездное мероприятие которое мы проводим несколько раз в год для нашей команды. И люди, которые приезжают на такие мероприятия, у них открывается видение бизнеса, полное понимание, что нужно делать, как правильно работать, как зарабатывать деньги, как строить команду, где брать людей, как их подписывать в бизнес, как закрывать сделки, как работать в соцсетях, где находить людей, как передавать им информацию и многое-многое другое. И мы 24 часа в сутки будем общаться с вами с утра и до вечера. Будем делиться опытом. Придет много лидеров в ранге менеджеры, директоры, восходящие звезды, исполнительные, региональные, глобальные. Может быть, даже амбассадор приедет, Екатерина Розлач, директор страны СНГ, и мы будем вот 7 дней делиться, передавать вам информацию, и эта поездка может стать ключевой в вашем бизнесе, потому что многие люди, которые посетили такие мероприятия, они приезжают, и они понимают, что им нужно делать дома по приезду, потому что многие люди, которые пришли в бизнес, и у них не получается подписывать людей, зарабатывая деньги, они не понимают, что нужно делать. И вот такое выездное мероприятие, это ни с чем не сравнимое, когда практики, вы можете подойти, э, послушать у лидера, как он работает, как он разговаривает, вывести на третье лицо, использовать своего наставника, просто товарища, который рядом будет с вами сидеть за столом, что нужно от вас? Первое, это же, конечно, желание. Вот здесь, под этим видео, вы можете заполнить форму. Желание. Вам нужен компьютер. Обязательно наушники. И список контактов. Ваша база данных. Как, чтобы было с чем работать. И приезжайте. Кто захочет, может остаться и... Больше недели, потому что будут люди из разных городов и стран мира. Вы можете, если вам понравится, остаться дополнительно на 2-3 дня, на неделю. Сколько вам захочется, столько можете остаться. Если у вас возникнут вопросы, вы обращайтесь к вашему наставнику, либо можете обратиться ко мне и задать любые вопросы, что касаемо этого спецтренинга. Скажу вам, что... Заявок уже очень много, мест ограничено, поэтому старайтесь быстренько заполнить форму и сообщить нам. Мы с вами свяжемся и дадим дальнейшую пошаговую инструкцию, как попасть на тренинг, как добраться, ну и так далее, все технические моменты. Всего-всего доброго, с вами был Александр Потапов. До скорой встречи на спецтренинге. И обязательно приезжайте не только сами, а привозите свои команды. Я всегда говорил, что когда вы приезжаете один, вы строите мой бизнес. Или бизнес-наставники. Когда вы приезжаете со своими партнерами, вы строите свой бизнес. Поэтому поставьте задачу. Чтобы один, два, три, 5, а лучше 10 ваших партнеров приехали на спец, -спец на спецтренинг Вера. До скорой встречи, друзья.